Здравствуйте! В прошлом видео я закинул идею, что счастье это еще далеко не совершенство, и эффективность это еще не радость жизни, и все-таки необходим их симбиоз, необходимо их сочетание, и мы договорились называть это благополучием. Хорошо, благополучие, так да, прекрасно, хочу быть эффективным, хочу быть счастливым. Как туда попасть, Как за счет чего это достигается? Вот как раз возвращаемся к, к этому колесу жизни. Да? То есть, как быть эффективным в карьере и как быть эффективным в деньгах, наверное, у нас есть представление. Да? Как быть эффективным в здоровье наверное, есть представление. А вот как быть эффективным в любви и с друзьями ну, вот тут не очень понятно. Не каждому, во всяком случае, это я точно знаю. Как быть эффективным в личностном росте и в духовном развитии это точно не каждый знает, да? Но зато многие догадываются, как быть счастливыми в любви и в отношениях, как быть э, с друзьями счастливыми, э, как быть счастливыми в отдыхе и развлечениях и так далее. То есть, наверное, есть какие-то методы, какие-то механизмы. А что самое главное, есть какие-то принципы. Есть какие-то принципы, как быть эффективным, и есть принципы, как э, быть счастливым, как, как туда попасть. Да? И тогда, опять же, Сергей Викторович говорит о том, что... А давайте еще раз разделим вот это самое благополучие. Я думаю, что я вам уже ну, донес этот термин. Он может, может не очень привычное слово, может вы его в своем лексиконе не употребляете, может вам не очень сильно нравится. Но во-первых, это авторское да, изобретение, во-вторых, я не вижу, как его можно изменить. Потому что, опять же, быть счастливым это еще не значит быть благополучным. Быть эффективным это еще не значит быть благополучным и так далее. Как стать тогда благополучным? Да, какой механизм попадания туда? Что мне надо делать, чтобы таким стать мы исходим из того, что вот это самое благополучие. Оно как раз э, основано на том, вот как раз уже я начинаю вот эту подвожу к э, доказательной базе, о том, что оно э, основано на наших представлениях о жизни. И, наверное, даже просто в повседневной жизни, даже в общении с друзьями, с коллегами, вы видите, что те люди, которые хотят жить, которые довольны жизнью, которые, которые радуются жизни, которые... Энергичные, которые ставят задачи, которые умеют активно действовать и активно отдыхать, они как правило более веселы, более счастливы, более позитивны и оптимистичны. Кто сидит на месте, да, старается ничего не делать, старается от всего увиливать, отлынивать, то с ними как вот говорится под лежачий камень вода не течет, у них особо и, и не приходит ничего. тогда можно исходить из того, что действительно это определяется нашими представлениями о жизни. И тут хочется ввести такой э, довольно приятный, такой интересный термин карты реальности. А карты реальности, что такое карты реальности? Это, это и есть наше представление о жизни, это и есть наше убеждение. Почему такое э, слово, почему карты? Ну вот представьте, что... У нас у нас есть представление о жизни о мире, и мы нанесли его на карту. И прекрасно. То есть, мы, мы знаем, где, где какая улица в городе, да, как куда добраться, как куда идти. То есть, мы, мы считаем, что если у нас одинаковая карта в нашем коллективе, в нашей семье, в нашей компании с другом, с женой, тогда у нас, мы, мы одинаково смотрим на жизнь, мы, мы понимаем, о чем мы говорим. Кроме того, карты могут быть. Достоверные могут быть не очень достоверны. Опять же, почему удобен этот термин? Да? У тебя такая карта реальности, у меня такая карта реальности. Они могут не совпадать между собой. Больше того, карта это не территория. То есть а настоящая реальная реальность, она вообще другая. Она не похожа ни на мою карту реальности, и на карту реальности других людей. Поэтому наши убеждения ⁇ это вот наша модель мира, наше, наше воображение, наше представление. И очень хорошо, если моя карта реальности, во-первых, максимально похожа на реальность, на территорию. То есть я тогда действительно хочу выйти на улицу Крещатик. я посмотрел, как туда пройти, и действительно туда попал, да? Хотел купить машину, прикинул, как это можно сделать, и действительно купил. Хотел поступить в вуз, прикинул, как это можно сделать, и действительно это сделал. То есть я не очень оторван от реальности, я действительно вот совпадаю. Кроме того вот для благополучия очень необходимо такое понятие, как удача. Удача, как везение, как какое-то проведение, как э набор всяческих э каких-то таких критериев, которые способствуют воплощению поставленных задач, которые способствуют реализации вот всех планов э, и желаний и именно вот эта удача ее наличие она именно основывается на наших представлениях о мире вот на тех самых картах реальности да то есть если я считаю что я живу в, э, в дружественной среде да если я считаю что мир хорош мир удобен э, город страна это все прекрасная среда для меня и тут живут хорошие люди, и я сам, в принципе, нормальный две руки, две ноги. Тогда, скорее всего, я достаточно удачливый человек. То есть я буду приходить в нужное место, в нужное время и мне будет э, вести. Мне будут люди, люди помогать. Я буду вовремя справляться с задачами. Мне будет приходить какая-то мысль. И я случайно вроде так показалось, да, или в фильме что-то сказали в передаче, сказали на плакате, что-то написано. И я вот воспользовался этим, и действительно оказалось, что это здорово. Оказывается, это было, ну вот хорошо мне тогда, там и тогда это услышать. То есть, вот, э, наличие удачи это очень важное э, для человека, очень важное такое понятие, критерий. Это один, э, одно составляющая из нашей новой формулы благополучия. И мы можем наверное хорошая иллюстрация действительно удачливых людей это вот бизнесмены 90-х годов, которые может быть были ну, не очень образованы, которые может быть были не очень умны, но они верили в себя да вот скажем так они верили в себя они так напролом шли наглые такие были тупые, необразованные, никого не уважали, никого не ставили ни во что и у них все получалось. И не получалось, они сколотили капиталы сейчас, уважаемые люди. Потому что они просто были удачливы. Да? Они верили в себя, они не знали, что есть какие-то преграды, они не знали, что есть какие-то у них на пути, что-то им может помешать. Они просто верили в себя. Если этот пример вам не очень нравится, я знаю такую историю, ее рассказывал космонавт Леонов. Что когда перед запуском его полетом, Когда он выходил в Открытый космос, они ну, отмечали в этом центре управления в полетом, там в тренировочном центре космонавтов, и предложили тост за удачу. И Леонов сказал: Да, я за удачу не пью, мне, мне удача не нужна. И все так посмотрели на него, Ты что, ну как ты можешь такие вещи говорить, ты сумасшедший ставишь весь проект под удар. И потом, наверное, вы знаете, да, что случилось на орбите, когда он вышел. Из, из космического корабля вышел в открытый космос, из-за разницы давления в скафандре и в космическом корабле, и в космосе, его скафандр раздуло, он надулся. И когда он пытался войти в космический корабль назад, он не мог, потому что он был как воздушный шарик, он раздулся, а отверстие люка было меньше, чем он. И одна попытка, вторая попытка, третья я не помню уже сколько попыток там было. Ну, он уже попрощался на самом деле, там, наверное, связь была закрыта, попрощался со всеми, понял, что это уже гибель. И, в общем, когда он уже попрощался с жизнью и с людьми, со всеми, каким-то чудом ему все-таки удалось войти в корабль. И, говорит, с тех пор он говорит, что удача это, это вообще самое главное, это вообще самое важное, то есть удача это очень важная вещь и удача никогда не заменит э, образование, навыки, умения и так далее, которые являются нашей силой, да? то есть а, одно МБА там получил, там бухгалтерское получил, на менеджера выучился и так далее, так далее, так далее, маркетинг, э, но там, защитил кандидатскую докторскую <по, по математике. Но если нет удачи, все силы, которые ты вкладываешь в это все, все, все усилия, все, как это сказать, какие-то желания, какие-то попытки, какие-то планы, все будет разбиваться. Опоздал на автобус, не пустили в самолет на таможенном контроле, задержали и так далее, так далее, так далее, так далее. И вот эту огромную базу, да, огромную базу интеллекта, огромную базу а, образования, огромную базу умения, ее просто некуда приткнуть, потому что ты просто неудачливый человек, тебе просто не везет. Почему не везет? Потому что ты знаешь, что ты неудачник, потому что ты это с детства знаешь, что ты просто книжный червь, да, ты просто компьютерный гений. На самом деле ты боишься сходить в магазины с продавщицей заговорить, потому что, потому что ты боишься продавщицу. То есть просто человек не приспособлен к жизни, да, то есть он неудачлив. И исходя из этого, опять же, хочется действительно снова составить вот этот симбиоз. Что же тогда есть благополучие? Это все-таки снова удача, да, то есть такое качество человека как удачливость. И вот все-таки это умение, это знание, это образование, это то, что он из себя представляет. То есть у меня есть куча инструментов, но у меня нет удачи, поэтому я не знаю, где когда их применить. У меня есть удача, но у меня есть ничего, пустая голова. Но когда у меня есть и набор инструментов, и знаний, и навыков, и талантов, и я еще могу попасть в нужное время, в нужное место, Тогда, наверное, действительно мы можем говорить, что я человек благополучный. И, исходя из этого, мы приходим к тому, что да, снова благополучие это достигается, получается через наличие совершенства и удачливости. То есть, чтобы быть счастливым, чтобы переживать вот эти приятные состояния, быть веселым, радостным, быть влюбленным и так далее, да, нужно эффективно приходить к своим целям эффективно добега, добиваться их, ставить и приходить к ним. Что поможет нам эффективно приходить к целям? У нас должны быть какие-то знания, навыки, умения, таланты, то есть какие-то ресурсы. Если у меня даже нет чего-то, я смогу его обменять на что-то другое. А вот для этого уже нужна удачливость. Мне нужно в нужное время, в нужном месте, с нужным человеком встретиться, обменяться чем-то какими-то навыками, талантами, ресурсами, и получить то, что мне нужно, если у меня чего-то не хватает. Тогда у меня все будет здорово. Тогда на самом деле любая, любая поставленная цель будет достигаться, добиваться, и вся вот эта схема, вся цепочка, она будет работать. Что для этого нужно? Ну, я уже говорил, что нужно. Нужен психолог, <laughs> нужен психотерапевт, нужно, нужен коуч. Потому что нам нужно... А, поработать с картами реальности. Да? Это самое-самое первое, что нужно делать. Поработать с картами реальности, поработать с взглядами человека на жизнь, с его убеждениями, с его представлениями. А, самое главное, с теми, которые он не осознает, он так не думает, он так не считает, как, ну если его спросить, да, просто в разговоре. Но на самом деле а, все происходит в жизни в основном бессознательно. Все, по, все поступки, все шаги, все а, какие-то жизненно, жизненно важные ходы мы а, производим, не осознавая их. Мы просто, просто идем на работу, просто идем в школу, просто устраиваемся куда-то на, на вторую работу, на третью, не, не понимая, что можно, не, не увеличивая затраты времени, получить больше денег или получить больше признания, больше, больше рост карьерный, а какими-то другими ходами. То есть определяется в нашем сознании это. Тогда что же нужно делать? Действительно, нужно просто работать с вот нашими представлениями о жизни. То есть мы идем к психологу, психотерапевту, коучу, чтобы изменить те самые карты реальности, на которых основаны, во-первых, удачливость, она на них базируется да, на представление о себе: Я удачливый, я неудачливый, я могу что-то людям дать, я не могу, мне везет, мне не везет, так, и так далее. И вот э, с, с, программы, стили поведения, навыки и все остальное тоже основаны на картах. Как это работает? Как, как работают карты реальности в действительном жизни? Почему я говорю, что они определяют все, и как же их менять? То есть. Мы исходим из того, что, возможно, вы видели эту метафору нашего сознания, когда наше сознание представляется как айсберг. И та часть, которая осознается, это верхушка айсберга, да, которая плавает над водой. Это то, что мы понимаем, это то, что мы осознаем, это то, что мы видим. Хочу поступить в институт, хочу вот, вот это пирожное купить, хочу поехать в отель пятизвездочный отдохнуть. Да? И бессознательная часть психики, исследования говорят, что 94-95% всех наших действий которые мы совершаем в жизни, мы все-таки совершаем бессознательно. Поэтому в первую очередь мы работаем с нашими представлениями о жизни. То есть мы в нашей жизни видим вокруг все то, что написано, нарисовано, вложено нашей карты реальности, наше представление о жизни. Если говорить метафорически, то очень хорошая метафора, если бы у нас в голове был кинопроектор. И все, что мы видим вокруг, это фильм, который мы показываем себе сами. При том, что у нас в голове в кинопроекторе установлена пленка: наше представление о жизни, наши взгляды на жизнь, то, что, вы, то, что мы верим, то, как мы считаем, то, что мы прочитали в энциклопедии, то, что нам сказали родители, то, что нам в школе сказали, да? загрузили в голову эту пленку. Все, что мы видим, оно случается, воплощается. Этот подонок этот нехороший человек этот редиска это алкоголик и так далее и так по кругу по кругу по кругу всю жизнь один фильм идет что тогда нужно сделать ну тогда значит нужно и работать с этой пленкой тогда нужно и изменять ее именно ее нужно на нее нужно влиять и то что то, то, как она работает еще раз повторю что как раз это все происходит э, неосознанно, подсознательно, мы, мы этого не осознаем. Почему я говорю «мы не осознаем»? Потому что в основном нами управляют программы, вот те самые программы, которые э, в сумме с удачливостью да, при, при, приводят нас к благополучию. Какие программы? Встать утром и почистить зубы. Не почистил зубы, чувствуешь себя как-то странно. При встрече, поздороваться, снять шляпу, вытащить наушник из уха не сделал странное ощущение. Программа счета, программа чтения, программа вождения машины да. Вспомните, когда только может быть вот вы учились водить машину. Насколько сложно, да, ага, выжимаю сцепление сейчас, да, переключаю передачу, от, отпускаю сцепление, под, поддавливаю газ, да. Это, это надо было все думать, это надо было все контролировать, контролировать левую ногу, правую, руки, левую, правую и так далее, да. Когда ты опытный водитель, Спокойно едешь, непонятно что, как у тебя там нажимаются руки, ноги. Ты смотришь в окно, разговариваешь по телефону, пьешь кофе, красишь губы и так далее. И получается, что кто-то за тебя ведет эту машину. У тебя есть какой-то наемный водитель, который сейчас ведет машину. Когда ты чистишь зубы, я думаю, что большинство людей о чем-то на самом деле думают, они рассуждают, они строят план на день. Они никак не думают про то, как они чистят зубы. Точно так же. Вот можно встретить такие рассуждения, уступать место в транспорте или не уступать да? почему об этом вообще нужно говорить? Потому что есть программа, что нужно уступать да? на сознательном уровне может быть человек устал и он хочет отдохнуть и вообще он как бы едет с работы и хочет расслабиться и уйти в свои мысли. но заходит пожилой человек, женщина и так далее. И, и он знает, что ему нужно уступить. У него начинаются какие-то муки совести, ему некомфортно, ему не нравится это переживать, да, потому что программа долбится. Ты должен встать, ты должен встать, ты должен уступить место, да. И эта подсознательная программа, ну, как правило, одерживает верх, э, и чтобы человек чувствовал себя в комфорте, чтобы у него вот этот внутренний конфликт э, прекратился, он все-таки уступает место, и тогда ему хорошо. Если он не вступит в место, и останется у него будет этот внутренний конфликт, хорошо ему не будет. Поэтому, опять же, с чем тогда работает психолог, психотерапевт и коуч? Он работает и с вот этими программами. Но программы основаны на наших представлениях о жизни, на наших картах реальности. Еще раз вернусь к формуле, чтобы вы не забыли. Итак, чтобы просто себя чувствовать хорошо, чтобы в жизни везло. Чтобы получать удовольствие от жизни и совершать какие-то интересные действия, ездить на море, прыгать с парашютом, продвигаться по служебной лестнице, необходимо быть эффективным, чтобы была возможность мечты воплощать. И нежелательно желательно переживать от этого счастья. То есть надо уметь быть счастливым, надо уметь радоваться, надо уметь получать удовольствие, извлекать радость из того, что ты добился достиг. Тогда ты в комфорте. Тогда вот это колесо, оно скорее всего будет круглое и все будет на десяточку. Итак, мы пришли к тому, что нашей жизнью руководят наши привычки, которые базируются на наших представлениях о жизни. И я говорю вам, что именно для проработки этого и следует идти к психологу. Что? Будет делать психолог, об этом узнаете в следующих видео, поэтому ставьте лайки, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь, делитесь с друзьями, пишите комментарии и до следующих видео.